Странный для меня случай произошел в середине 90-х годов. Тогда я учился в обычной средней общеобразовательной школе, в классе примерно шестом или седьмом. Школа, в которой я учился, находилась рядом с моим домом и видна была даже из окон моей квартиры, что было достаточно удобно. Соответственно, мой путь от подъезда до школы занимал 5 минут или около того. К слову сказать, это никогда не мешало мне регулярно опаздывать на первый урок. Вы ведь прекрасно знаете, что кто ближе всех живет, позже всех приходит. Учился я тогда в первую смену. Последний урок заканчивался, как сейчас помню, в 12.40. Тот день ничем не отличался от других таких же дней из жизни обычного российского школьника из поколения 90-х. Уроки закончились, и мы с моим одноклассником и по совместительству другом детства направились домой. Надо добавить, что пошли мы не по отработанному годами маршруту из школы домой, а решили дойти до киосков. Помните такое слово ⁇ киоск ⁇ в них продавались диски, жвачки, разного рода сухие напитки, которые можно было развести с водой. Сейчас такого уже нет. Это были вещи своего времени. Они стояли на остановке, и, по-моему, мы хотели купить жвачек. Те, кто вырос в 90-е, знают о повальном коллекционировании вкладышей от жвачек подростками из поколения тех годов. По пути мы вяло беседовали о прохождении игр на Дэнди. Да, делились впечатлениями о недавно просмотренных на видеокассетах фильмах. Купив жвачки и обсудив кому какие достались вкладыши, мы направились домой. Своим другом жили мы в одном дворе, но в разных домах, стоящих друг напротив друга. А двор у нас был большой, поэтому дальше нам было не по пути, и мы расстались на каком-то перекрестке. Все эти мелкие подробности, детали, нужны для объяснения, а вернее, для иллюстрации необъяснимости дальнейших событий. Долгая и чрезвычайно познавательная предыстория закончилась. Теперь, собственно, сама история. Пройдя через двор, я уверенно и буднично зашел в свой подъезд и первое, на что обратил внимание, почему на лестничной площадке первого этажа горит такая тусклая лампочка. Ведь когда я уходил утром, Лампочка была яркая, и это я прекрасно помнил. Наверное, пока я был в школе, лампочка перегорела, и ее заменили. Подумал тогда я и вызвал лифт. Нажал кнопку своего этажа, и сразу же почувствовал, что ход лифта немного другой. Знаете, так бывает, когда заходишь в разные лифты, но не в свой. Они все едут. Немножко по-разному. Лифт поднимался быстрее, чем обычно. Такие тонкости можно заметить только, когда очень долгое время пользуешься одним лифтом и привыкаешь к нему настолько, что чуть ли не до миллисекунды знаешь, сколько времени он будет подниматься на твой этаж. Знаешь все его толчки, стуки, скрипы. Те, у кого в подъезде есть лифт, поймут меня. В этот момент у меня появились первые сомнения, что я попал куда-то не туда. Но я тут же их отбросил и вышел на своем этаже, и сразу же у меня возникло такое странное чувство, как будто тебе все здесь знакомо, но все несколько другое. Примерно такое же чувство возникает, когда ты возвращаешься домой после долгого отсутствия. Например, после летнего лагеря. На всякий случай я осмотрелся. Лестничная клетка вроде была такой же, как и всегда. Но все же, что-то с ней было не так или не совсем так. Осознав это, я уже менее уверенно направился к двери своей квартиры. Около двери я достал ключ и зачем-то прислушался. И в этот момент я услышал за дверью... Радио, А конкретно сигналы точного времени радиомаяк. Как раз должно было быть около часу дня. Может показаться, что в этом нет ничего необычного, но у меня дома никогда и никто не слушал радио, а маяк уж тем более. Да и вообще радиоприемник включался раз в никогда. Да и вообще, в час дня у меня дома быть никого не должно. Неуверенно и медленно сунул ключ в дверную скважину, и ключ легко и мягко зашел в замок. Я уже хотел повернуть его, как услышал за дверью довольно приятный на слух, то ли детский, то ли женский смех. Я замер, смех за дверью прекратился, но вместо него послышался спокойный и непринужденный мужской голос. И я с удивлением понял, что какие-то люди разговаривают и смеются за дверью моей квартиры. И разных голосов я насчитал минимум три. Сколько я не вслушивался в голоса, слов я разобрать не мог. Однако точно понял, что в моей квартире кто-то-то -то есть». И эти кто-то сидели, судя по звукам, на кухне, вероятнее всего пили чай, общались и при этом слушали радиомаяк. Но кто это? Родители, так они никогда не приходили в это время. Воры. Но неужели воры забрались в дом, принесли откуда-то радиоприемник, включили радиомаяк и сели пить чай на кухне, при этом мило беседуя. У меня возникло первое объяснение происходящего. Наверное, я просто задумался и случайно зашел либо в другой подъезд, либо в другой дом. Что, в принципе, неудивительно для микрорайона, застроенного типовыми новостройками. Хоть до этого со мной подобного не происходило. Достаточно молодой возраст для начала проблем с головой. Не находите? А виной тому-то, что мы с другом сменили отработанный до автоматизма алгоритм дороги домой, вероятно, но все же нет. А то, что ключ подошел, так это вообще ни о чем не говорит. В лихие 90-е ему умудрялись открывать замки чуть ли не проволокой, хлопнув себя по голове с пониманием, какой я чудак. Потому что чуть не зашел в чужую квартиру, в которой в тот момент к тому же находились хозяева. Стараясь шуметь замком как можно тише, я достал ключ из личинки дверного замка и потихонечку двинулся к лифту. Вызвал его, который тут же открылся на моем этаже. Однако в чувство полного недоумения я вновь вернулся после того, как вышел из подъезда на улицу потому что подъезд был именно мой, а передо мной была хорошо знакомая улица, в состоянии какой-то прострации от непонимания происходящего, я куда-то побрел по улице, и вероятно на автомате дошел до школы, зашел в школу, покрутился там на первом этаже минут 15, на первом этаже школы никого не было кроме уборщицы, Следящий за раздевалками, так как шли уроки второй смены. Да, да, да, да, да, да, так и было. Не придумав чем заняться, я решил умыться в школьном туалете и еще раз дойти до дома. Дойдя до подъезда, я с опаской вновь зашел внутрь, первое, что я увидел, это ярко горящая лампочка. Потом я зашел в обычный лифт и доехал на свой обычный этаж. Никакого чувства, что что-то не так больше не было. Перед тем, как открыть дверь, я долго прислушивался и, не услышав ничего подозрительного, осторожно зашел домой. При этом не закрывая дверь, чтобы иметь возможность в случае какой-то опасности моментально ретироваться. Аккуратненько заглянул на кухню. Там не было ни души, в том числе радио. Далее я также методично и осторожно обследовал все комнаты и даже ванную, балконы, кладовки и... заглянул даже в духовку. Заглянул под кровати, диваны и шкафы. Там не было ничего необычного или странного. Я закрыл входную дверь на все замки и лишь после этого взглянул на часы. Время было 15:30, хотя, по моим ощущениям и расчетам. Должно было быть не позже, чем половина второго. Я включил телевизор и стал ждать родителей. Они пришли, как обычно, вечером, как бы невзначай. Я поинтересовался, у них не приходили ли они на обед домой. Они ответили однозначно и крайне категорично, что в доме их не было. В таком случае формируется вопрос. Куда я попал? когда первый раз пришел домой из школы. По невнимательности задумавшись, зашел в соседний подъезд. И почему я пришел домой на два часа позже, чем должен был. Находился в прострации и не заметил течение времени, маловероятно. Но больше всего меня волнует вопрос, что было бы, если бы я тогда... «Открыл дверь».